Всем привет! С вами Мошкин Владиславов. Я являюсь двукратным чемпионом России по бодибилдингу. Действующий спортсмен с высшим педагогическим образованием. Стаж тренировал больше 10 лет. Сегодня буду вам проводить силовую круговую тренировку на все тело. Что нам понадобится? Я больше всего буду использовать резину. Разное сопротивление. В зависимости от вашей подготовки. Можно выбрать полегче, потяжелее. Также дополнительно можно будет в руки взять либо блины, либо гантели. Также не забываем, что во время силовой нагрузки мы отдыхаем ровно минуту между станциями. Поэтому водичка тоже с собой должна быть. То есть жажду нужно потихонечку маленькими ладочками подавлять. Все, мы начинаем с гимнастики. Начинаем с гимнастики шея. Наклоны вниз, вверх, влево, вправо. четыре раза в каждую сторону. Угу. Следующее мы делаем, разогреваем дельты, делаем вращение. 4, 5, 6, 7, 8 назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь назад. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, закончили. Правую руку верстаем и начинаем прыдки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Ставим руки перед собой, локти на высоте Дэльт.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 И делаем наклоны сначала к левой, потом к середине, потом к правой. И полностью выпрямляемся. Зайка, смотри, как устроить телефонный элемент. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Закончили. Дальше ставим ноги вместе, Раздвигаем колени. Ноги вместе, руки на бедра и в одну сторону. В одну сторону 4, в другую сторону 4. Раз, два, три, четыре. В другую пять шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Достаточно. Следующее упражнение мы делаем выпады. Для того, чтобы стоять устойчиво, мы делаем отставляем сзади ногу вправо. Если это, если это левая нога, то левее. Если это правая нога, то правее. Каким образом? Вот так. Опускаем за счет сгибания двух коленных суставов вниз. Корпус немножко наклоняем. Руки перед собой. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем ногу. Также оставляем, если левая чутливее, правой правее в сторону. Опускаемся еще сгибания двух коленных суставов вниз. Максимально. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Побольше сделали, наследующую на ногу. Так, и в конце мы делаем приседания. Ноги нужно поставить в плеч чтобы практически параллельно немножко могут быть носки чуть-чуть в сторону. Я покажу вам сбоку. Опускаемся до параллеля, не ниже. Таз подкручиваться не должен. Спина и голова в э, нейтральном положении. То есть опускаемся мы чуть медленнее, подъем чуть быстрее. 2. 3. 4. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. Достаточно. Эта подготовительная часть подходит перед э, любой силовой функциональной нагрузкой. Не забываем, что гимнастику, либо в основном разминку нужно делать всегда и обязательно. Сейчас мы немножко. Отдыхаем, переводим, успокаиваем пульс и приступаем к одегрешению. Можно в это время попить. Также я вам советую для того, чтобы работать по времени, либо таймер с телефоном, либо, как у меня, таймер с обратным отчетом на руках. Очень удобно. То есть мы нажимаем, и он дает нам понять, что через сколько времени нам нужно будет приступить к началу упражнения. Естественно, все это можно перевести до котлона. Первое упражнение у нас будет на ноги, мы будем делать выпады. Все-таки, так как работа силовая, значит будет дополнительное отягощение. В первую очередь я буду использовать резину, это не самая жесткая. есть помягче, есть пожестче. Для того, чтобы набросить сильнее, то есть мы наступаем чем ниже мы возьмемся, тем, соответственно, больше будет нагрузка. А я помимо того, что буду использовать резину, я возьму еще блин в руки. Напоминаю, выпады. Если мы хотим больше нагрузить ягодичную, то мы делаем между бедром и голенью угол в 90 градусов, и натягиваем, то есть немножко спину нагладываем, но положения нейтральное, голову не надо поднимать, опускаем вниз, растягиваем ягодичную. Если мы хотим больше задействовать квадрицепс, Значит, мы выводим он немножко вперед и делаем таким вот таким способом. Ни носок, ни пятка не отрывается Вниз опускаемся очень медленно, чуть быстрее делаем подъем. кого нет резины или какого-то дополнительного движения можно делать без веса. На опять же делаем медленно на 10-12 повторений, в зависимости от сопротивления, которое вы выбрали. В данном случае я вам блин таким вот образом резину, наступаю перед собой. И делаю выпады. Раз. Два. А другую ногу я не ставлю полностью. Я представляю ее немножко. Четы. Для того, чтобы сделать максимально тяжело. То есть не давать ноге отдохнуть. Шесть. Мы ее полностью в колено суставе не разгибаем. Семь. Восемь. Девять. Десять. То есть так же, как я сказал, резину можно взять пониже, чтобы сделать тяжелее. Делаем другой ногой. Раз. Два. 8 9 10 Как я сказал, засекаем минуту и минуту мы отдыхаем. Следующим упражнением мы будем делать бицепс. Если быть точным углом мышцы плеча, можно использовать гантели, гриф, штангу, либо как в моем случае я буду использовать резину. В зависимости от сопротивления мы будем брать либо ниже, либо выше. Самое главное условие для, для того, чтобы а, была нагрузка постоянно, в нижней позиции резин должна быть натянута, то есть она должна быть ослаблена. Вот, то есть нагрузка должна быть постоянно. Мы не выключаем ее в верхней точке. Не забываем, что сокращение чуть быстрее, негатив медленнее. То есть я вот взял резину, допустим, минута прошла. Кому, кто не восстанавливается по курсу, чувствует себя, допустим, тяжело, можно сделать, допустим, полторы минуты отдыха. Таким вот образом взялся. И делаем подъем на бицепс. Кисти у нас с такой позиции. Мы не делаем вот так. Именно так. Это функция бицепса. Раз. Два. И четыре. Как вы замечаете, нагрузка постоянная. Шесть. Семь. Восемь. То же самое можно делать над гантелями. 10 одиннадцать, 12 Хорошо. Как я сказал, во время отдыха мы можем попить воды, если есть нужда. Но не напиваться, а делать маленькие глоточки. Следующим упражнением будем делать отжимания а, от пола. А, важные какие замечания здесь это а, исключение в поясницы. Я думаю, большинство из вас, наверное, все-таки занимаются в зале дома, самостоятельно, либо на улице. И часто наблюдали вот этот прогиб поясницы. Такого погиба не должно быть. Мы должны сжать опять же мышцы живота и поджать ягодицы. Каким образом можно утяжелить обычное отжимание? Либо мы ноги ставим на кровать на какую-то возвышенность, либо таким способом, как я сейчас вам покажу. Минута прошла. Вот таким образом мы делаем дополнительное сопротивление. Смотри, что видно. Руки ставим достаточно широко. Они должны быть... Не на одном уровне стоит ты, а чуть ниже. Ставим носок, мышцы желательно напряжение, таз подкручиваем. Вот этого не должно быть. Медленно опускаемся, чуть быстрее на выдох подъем. Главное, тут, будьте аккуратны, что вас резина не Будет мне очень приятно. Минуту засыпаем. Не забываем, что важный аспект в том, чтобы изменить свою фигуру, свою форму. То есть, либо похудеть, либо набрать, либо сохранить это питание. По поводу питания. На следующей неделе будет анонс, я буду проводить семинар. Заходите, буду рад э, рассказать. Я думаю, что будет очень много информации. Конечно, вначале будет базовое. будет какие-то мифы, разбор, некоторых нюансов, которые будут вам полезны. Поэтому следите за анонсом. На следующей неделе будет э, у меня семена по питанию. Следующим упражнением у нас так, получается упражнение на спину. Мы можем использовать либо гантели, каким способом, в наклоне, таким образом, либо резину, либо бриф. Движение то же самое. А, как я и сказал, здесь сопротивление мы будем браться либо ниже, либо выше. В данном случае я сделаю максимально тяжело себе. Также мы можем поставить соответственно ноги, чем шире мы поставим ноги в данном Положение тем будет силина на спину. Важный момент время выполнения. Спина и голова должна быть в нейтральной позиции. То есть вот так. И в коем случае не закидываем голову вверх. Спина. А плечи не должны быть ниже ягодиц. То есть у нас дельты, плечи, плечевой пояс должен быть чуть выше ягодиц. Спина нейтральной позиции. На выдох. Вдох вниз. Если чувствуете, что легко, ставим ноги шире. Также не забываем, что питание это не только белки и углеводы, это витамины, которые должны быть в нашем рационе, овощи, фрукты, это обязательно. Об этом опять же я расскажу. Вот. Какие основные витамины возможно, уже в следующей лекции. И важный момент, если вы не восстанавливаете за мной вам не хватает минуты, не работайте на повышенном пульсе. Это ничего хорошего вам не приведет. То есть, поле должен восстанавливаться. Вообще, в идеале, работать, конечно, с пульсомиком. Следующим, следующим упражнением у нас будет трицепс. Мы можем делать в двух вариантах. Даже не в двух, а в двух С галтерями. На кулоне. Разгибание. Самое главное, что локоть остается в одной позиции, делаем разгибание резиной. Можем делать тоже за, за спину. Встаем. В зависимости от сопротивления. Мы за резину. Делаем тоже разгибание. Сейчас, таким -то образом. И сейчас я вам покажу, расскажу, бытовой, домашний а, способ. Это заднее джимали. От стула, от пуфика, от какого-то сундука, от кровати. То есть ставим ручки чуть же плеч. Спина, спина прямая. Ни в коем случае вперед таз не заваливаем. Максимально близко. Так будет легко, тяжелее, тяжелее, тяжелее, тяжелее, тяжелее. Соответственно, еще тяжелее. Поставимся медленно вниз. Делаем подъем. Стой Семь В 300, восемь. В 300, девять. В десять, еще два. Еще один. Отдыхаем. То же самое мы можем сделать с галтынгами, либо с эзиной. Немного засекаем, Жажду мне. Следующим упражнением мы будем делать а, дельты. Именно зону среднедельтовидной, махи в стороны. Махи в сторону мы можем делать как гантелями. Сейчас я вам покажу. Бохот <coughs> у нас чуть-чуть согнут. Делаем подъем максимум до параллели, в идеале 80 градусов. Если мы будем поднимать выше, чем 90 градусов, у нас будет подниматься лопатка а дельтовидной мышцы, только плечи сильнее, напряжения не будет минута вот, прошла, только гантеле, гантели делаем гантелями, я покажу, как делать резиной, резиной чуть-чуть по-другому, мы встаем ногами, <с> вот. соответственно, делаем, делаем по натяжению, возьмемся пониже и делаем подъем в стороны, мне сейчас легко, поэтому чуть пониже, раз, покажу, как это выглядит спереди, три, четыре, пять, шесть, и сбоку, семь, восемь, девять, десять, хват может быть немножко повозже, одиннадцать, двенадцать, но лучше браться широким Минута отдыхания. Икры. икроножные. Мы, даже если вы из тех людей, которые не хотят большие икроножные, здесь делаем для того, чтобы мы мышцах мы берем либо дополнительное отягощение, либо ножку одну сгибаем и делаем подъем собственного тела. Стараемся делать крайне медленно. Я возьму дополнительное отягощение в виде и таким образом ножку одну поставлю и делаю подъем на носок. В идеале, конечно, в одной руке, чтобы был вес, а в другой руке вы за что-то держались. Так будет намного проще. То есть, допустим, есть будет какая-то опора, может держаться, чтобы вас не шатало, и вы не падали. Но в данном случае мы делаем как можем. 4-5. 12, Отлично. Минуту отдыхаем. Пока в эту минуту мы отдыхаем, можно немножко растянуть икроножные. Потому что кто их не тренирует, их может свести. И такой очень важный совет. Когда сводят мышцы, мы ни в коем случае не терпим. Если у соседа, у близкого, мамы, у папы, у дяди, у вас сводит икроножные, берем носок и натягиваем. До того, и ждем того момента, пока она отпустит. Почему? Если глубиться, а когда мышца у нас сокращается, антиактивная вот так вот вовнутрь и происходит спазм мостики не расстрелываться, скажем так из кавычек. поэтому нам нужно помочь ее растянуть если вы будете терпеть будет э, потом еще очень долго много дней болеть это допускать не стоит, лучше перетерпеть да, и потом, чтобы она не болела следующий прыжник мы делаем на мышцы живота я покажу вам свой Персональный комплекс, а, можно сделать на полу, в принципе, да, наверное, на полу. вам советую постелить какой-нибудь коврик, и либо можно сделать даже на кровати, на какой-то мягкой поверхности, но так, чтобы вы не утонули ней, то есть, конечно, чем тверже она будет, тем лучше на полу, бывает больно может быть без коврик. Но я вам покажу. А, также, если кому будет легко, если есть возможность, можно зацепить резинку, взять ее в руки и дополнительно сделать сопротивление на мышцы живота. Я покажу вам свой комплекс, который я делаю, готовлюсь к соревнованиям. Я делаю и прямые мышцы живота, и косы, и зубчатые. Сделаю по 10 повторений для того, чтобы это не затягилось. А можешь поднять фунталку, чтобы пресс был виден как работает? Вот. Я расскажу очень важный момент. Большинство ваших друзей, коллег, либо ну большинство людей делают песню неправильно. Объясню в чем неправильно, в чем ошибка и почему болит шея. А, когда чаще всего руки за голову начинают тянуть шею, а потом подъем корпуса, это неправильно. Ше, туловище и голова это единое целое. Не, не просто так а, называется упражнение скручивания. Мы скручиваем туловище, то есть мы не разделяем голова туловище, а именно туловище. Поэтому Хорошо, чтобы работать. Руки за голову. Делаем медленно, высоко, не поднимаемся. Работаем только мышцами живота. Если мы будем подниматься высоко, мы включаем прямую мышцы бедра. Здесь она нам в этом упражнении не нужна. Делаем подъем на выдох, медленно опускаемся. Делаем О. 10 повторений, как я сказал, чтобы не затягивать. Также начинать с 10 и потом потихонечку, допустим, по 2 повторения добавлять следующее мы делаем на наклону в сторону. Руку мы делаем сюда, для того, чтобы почувствовать соответственно одна рука за голову делаем скручивание в сторону. Также на выдох. Я вам категорически не советую поменять какие-то гантели, дополнительные сильные отягощения. То есть если это, допустим, резинок она там легкая, еще куда-нибудь, но имейте в виду, что мышцы живота, как и другая любая, любая мышца, имеет возможность гипотрофии, то есть к увеличению. Конечно, не за месяц, не за два, но к пересечению сколько-то лет. Мышечные живота могут увеличиться, соответственно, с этим увеличится ваша талия. Я сомневаюсь, что вам это необходимо увеличить талию. И также делаем подъем с поворотом. Обычно я руку оставляю, чтобы чувствовать, как работают мышцы. Не забываем, что это, как и любая, любая мышца, мы делаем все медленно, четко, для того, чтобы ее очень хорошо проработать. И в конце мы поднимаем ноги и делаем обычный скучник. Делали мышцы живота, их тоже может свести. Такое бывает, что кубики сжимаются, сводят, мы ни в коем случае не терпим, сразу растягиваем и ждем, пока отпустит. Если вы не можете встать, переворачивайтесь на живот, тянетесь, ждете пока отпускают. Если не отпускают, то поднимайтесь вот таком, таким образом. То есть не скручивайтесь, иначе очень сильно может свести это. Не шутки, вы просто не знаете, что делать, возможно, не паника. Такое бывает. Немножко отдыхаем и в конце чаще всего таких, э, в таком комплексе добавляю э, функциональное упражнение, берпи называется. Есть классический выполнения выполнение но он э, далеко не для всех. Почему? Потому что тяжело в техническом выполнении. Но я даю э, больше на практику, и он, скажем так, может быть дальше чуть, чуть тяжелее, потому что действуются мышцы ног больше. покажу разницу. классический манёвр мы опускаемся, упор, прыжком, упор, даже полностью опускаемся полностью, мы не отжимаемся, а опускаемся полностью и выходим на практически прямые ноги, ноги в стороны, прыжок. это классика. я клиентам и советую вам, ну, можете, конечно, выполнять классику, но советую вам дополнительно еще поработать ногами. Опускаемся. Упор, упор лежа. Вниз. Упор прислев. Подъем. Два. Если хватает силы, вы можете оттолкнуться. Сейчас покажу. Руками. Есть более легкий способ, если для вас это тяжело. Пять. То есть подносим по одной ноге. Шесть. И не забываем, что суставы у нас коленные. В одном экземпляре. 7 Поэтому, когда мы прыгаем, мы определяемся очень мягко. Еще два, девять, десять. На этом комплекс заканчивается, это был комплекс на все тело. В ближайшем будущем я сделаю также трансляцию для проработки за два дня всего тела с целью гипертрофии, то есть с целью для минимума поддержания и даже для увеличения именно мышечной массы. Для увеличения мышечной массы необходимо постоянное увеличение, скажем так, нагрузки. То есть, допустим, вы сделали с одним весом 10 повторений, а на следующий тренировке вы сделали 11, это уже плюс, это уже прогресс. Вот. Но об этом я тоже могу рассказать уже к лекции. Рад был провести вам тренировку. Заходите, следите за анонсами. В воскресенье планируется тоже как раз вот силовая вот тренировка. Ваш покровный слуга Мошкин Манеслав. Заходите ко мне в инстаграм, подписывайтесь, задавайте вопросы, обязательно вам отвечу. До скорой встречи.